Следующий момент, это вовлечение, вовлечение кандидатов или окружение холодного, теплого или горячего моего новичка, вот, вовлечение а, в суть, в идею. И проще сказать, это выявление а, потребности, выявление потребности человека в том, будет ли ему интересно это предложение. Как это делать? А, в системе Кит Магнит есть несколько секретов.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 На самом деле подарка два. Первый подарок – это настольная книга сетевика, книга 3 в одном». В книге есть чек-листы и рабочая тетрадь. Это первое. Для того, чтобы двигаться по системе работы с заданиями, с выполненными. И вы ставите галочки «То, что сделали» или прописываете для себя ответы на домашние задания. Второе. Там очень много полезных материалов по Академии спикеров, и это второй подарок. То есть вам откроется несколько уроков из Академии спикеров, как работать спикером в сетевой индустрии, как давать презентации профессионально, как побороть страх публичного выступления. С чего начать? Как выстроить диалог с людьми? Как вовлечь аудиторию? И неважно, это переговоры, а это рандеву один на один, рандеву один на два на три человека или на большую аудиторию. Это онлайн выступление или это работа вживую? То есть основы ораторского мастерства, секреты ораторского мастерства, секреты управления аудиторией и как правильно сформулировать предложения для людей и как донести суть и, самое главное, выгоды, все это будет в Академии спикеров и ораторского мастерства. Называется она Академия высокооплачиваемых спикеров. Сегодня это очень востребованный навык, который нужен на рынке. И это вы можете получить в рамках Академии Кит Магнит. Это второй момент. И третий. Очень много полезных материалов в виде притч, которые можно, и анекдотов про сетевую индустрию, которые можно использовать прямо во время встреч, во время презентаций или во время публичных выступлений онлайн или офлайн. Это может пригодиться. Притчи – это такой инструмент, который доводит до сознания и подсознания людей те простые истинные моменты, которые до них не доходят другим языком. Если вы это навязываете, если вы стараетесь о чем-то рассказать, то лучше всего заходит эта информация именно через сторитейлинг. Э, так это профессионально называется, но по факту это притчи, это истории жизни или это анекдоты. Это то, что работает на сто процентов. Еще в этой книге есть дневник успеха. Это секретная часть, которая добавляет к вам, к вашему опыту, к вашим навыкам еще такую нотку успеха и профессионализма и экспертности. Итак, по ссылочке kitmagnit.info можно все это получить, все это увидеть. Если у вас есть вопросы, то вы пишите мне на номер телефона, который видите на экране. А теперь, друзья, я хочу вам показать другой момент. Итак... Это сама платформа сообщества Разум Клаб. Платформа, где вы можете все это получить. Это сама Академия. Вот так выглядит э, личный кабинет у каждого участника. Смотрите, здесь есть и видео. Здесь есть иконочка на регистрацию, и здесь есть различные вкладки, где и что вы можете получить, вплоть до магазина. А нас, правила регистрации, условия оплаты, связаться с коучем, главное, и курсы, это то, что нам интересно. После регистрации вы отправляете мне свой почтовый ящик, я проверяю, как вы попали ко мне на платформу, вот. И потом открываю то, что вы хотите приобрести. Итак, курс тренингов программирования на успех. И здесь есть кит-магнит базовый курс MLM. Нажимаем подробнее. В IT я уже зарегистрирован. Захожу. Так, кит-магнит. Кит-магнит программу по обучению работе в MLM. Нажимаем подробнее. И вот здесь есть описание курса и есть содержание. Сразу показываю. Кит-магнит подготовка. Видно, сколько чего просмотрено. Видно, доступно это вам или закрыто вне доступа. Есть определенный алгоритм открытия каждого урока. Итак, подготовка новичка. Кит-магнит подготовка. Вводная информация, ознакомление с темами. Принятие решения, анализ ниши. Критерии бизнеса и анализ ниши. Вот, например, нажимаю сюда и смотрите, что получается. На каждом есть видеоурок, есть слайды, либо рабочая тетрадь. Скачать архив с данным документом вы можете по ссылке ниже. Вам открывается доступ различный. Еще раз вернусь на страничку. Кит-магнит, содержание. Вот. Выбор наставника, критерии бизнеса, полный алгоритм ваших действий и пути с точки А в точку Б, мотивация, виды, методы, формула, работа с наставником, шаг номер один. Да, ребят, когда вы работаете с наставником, есть очень важный шаг, план на 90 дней, работа с наставником. И прививочка, то, о чем я говорил, помните, прививка, работа с наставником, это третий шаг. Вот шаг. План 90 дней. Смотрите, как это выглядит. Настроиться на марафон 90 дней, все делать с улыбкой и удовольствием, договориться с семьей, чтобы вам не вставили палки в колеса, чтобы вы смогли как минимум 90 дней поработать и вам пусть даже если не помогают, то хотя бы чтобы не мешали. Каждый день без исключения выполнять простые действия, ведущие к результату, быть в фокусе – это все вы проговариваете с наставником. Не позволять другим влиять на вас и ваши цели и мечты, не оглядываться назад, сжечь мосты, работа с наставником, через 90 дней сделать анализ. И здесь есть видеоурок, как, как это все получить. Еще раз вышел. Содержание вот такие уроки сама система работы всего из двух уроков состоит принцип система работы принцип системы работы система работы там всего один маленький урок и система работы в четыре шага есть полностью как в книге так и у вас в кабинете вот обратите внимание справа кстати видно вся информация по урокам вот что она из себя представляет вот так выглядит сам ролик с которым вы можете тоже внутри системы ознакомиться и использовать его как прямую инструкцию. Итак, четыре шага. Шаг номер один. Скорее всего, это... ...в том, чтобы из общей массы людей, из массовых действий вывести качество, вывести ключевых людей и вместе с ними строить... Можете выбрать скорость, можете выбрать качество. Расскажи, здесь, видео. здесь ключевое здесь слово, я тебе хочу показать, для этого нужно встретиться. Да. Запомнили. Шаг номер три, сама встреча. Секрет встречи Вот такую систему я вам предлагаю изучить. Вот такую академию. Есть дополнительный модуль, ребят, смотрите, как приглашать, как правильно работать со списком, дубликация, как запустить новичка, как работать онлайн в интернет-пространстве, запрещенные действия в МЛМ, кого нельзя приглашать в бизнес, где брать людей, возражения, возражения техники работы с ними. Здесь тоже есть очень интересные штуки, с которыми вы можете познакомиться. Как вообще избежать возражений в сетевой индустрии. Что такое воронка продаж? Как начать работать со своей целевой аудиторией? Ну, вот это дополнительные моменты, вот, и по прохождению курса вы получите сертификат. Что еще здесь есть на платформе? Ребят, вот сейчас я нажимаю на курсы, если вы сделаете безоплатную регистрацию первичную, чтобы ознакомиться с материалами, вот, кстати, «Академия высокооплачиваемого спикера» то вы получите английский язык за 16 дней в подарок, абсолютно бесплатно. 16 уроков «Как выучить быстро английский язык». Самая эффективная система. Коучинг. На платформе есть еще коучинг, различные виды. Это консультации, это сопровождение, доведение до результата, индивидуальное и в группах. Можно ознакомиться с отзывами о том, кто что получил у нас на платформе, вот. или вообще у нас в коучинге или в МЛМ академии. Ну, вот такая платформа, с которой я хотел вас сегодня познакомить, что вы можете получить, что вы для себя можете взять ценного и важного. Итак.